Обычно люди сразу убегают, бурмок такой, блять, ему холодно, нахуй. Надо. Надо помочь ему. Да-да-да-да, Паникуй, паникуй, все, паникуй! Да-да-да, Когда переиграл в Бравл Старс. Да, блять, когда я пошел в этот лагерь, я скачал себе Бравл Старс, чтобы мне не было скучно. До чего докатилась моя жизнь? Дарьешь, дай мне состредончиться! Шо, блять, почему? Что с тобой? Я хочу какать и не какать одновременно, как это вообще? Я пиццу заказывал 4 часа <с назад, <с ты что там, охерели? Подвал, снизу, монстры, проход, 2 метра, подземелье, ну чё, непонятно, Две минуты жду, да что такое? Чем... Hey, всем привет, с вами Тимурлайп, и сегодня с вами смотрим Мормока. Потому что он, конечно же, в тренде, и, конечно же, это Мормок. Наконец-то он выпустил видос спустя. Где-то две. Я просто не читал. И я сам был занят. Я, короче, съездил офигенно. Просто в офигенной лагере. Мне все понравилось, все было офигенно. Похавал вообще отлично, побухал, тем более. Так что я радостный, и даже видите, волосы нормальные пошли. Вообще как красиво. Так что погнали смотреть нашего Мормока. Ход! А ход гейм э, мы не будем, потому что я знаю такой сайт на э, одном сайте приличном, вы сами прекрасно знаете, так что. И это смотреть не будем. Лапильник, мне на лопильник, давай уже, быстрее, спокойно. Воу! Воу! Я да. только зашел! Что он делает? Ему холодно. Ты хули розетный, п. Блять, как. Обычно люди сразу убегают, Мурмок такой, блять, ему холодно нахуй, надо, надо помочь ему. Пришел дурында, ты шо Терминатора пересмотрел? Уебай назад свое будущее гнилое. И музыку эту негативную забирать с собой, она тут никому не нужна. Хочу включить свет. На Он уже боится, а св... Он... я, я слышу шаги. Я! Спокойно, не спокойно, хочу да, подожди, да не, умирать! И, Твою да, мать! Я же еще ни разу скрип, скрип, не скрип, пил себя. смузи в чулках на подоконнике, сука! А почему ему надо? Уже даже не поздоровался, как я могу не пони... Да, да, да, да, да, я уже в процессе, да, ты не да, да, да, да, да, да, да, да, Господи, я... спаси! О, он, кстати, на uh, Until Down. Вот старая игрушка, кстати, очень похожа. Прям вот Виндиго, uh, за эти uh, забитые люди, ну, типа, похожи уже на нос. Он выглядит так, словно его ребенок нарисовал. Уйди! Уйди, блин! А эту музыку не добавили. Как-то странно все. Ладно, YouTube хорошо, Я тебя понял. Все, теперь точно я начинаю. У тебя там нигде под мышкой не пердит, в жопе не свистит, сердце не стучит. Всё Отлично. Стучит, Старики ладно, собрались всё поиграть, нормально. блин, назвать. Фу, какая уродливая обезьяна. На тебя похоже, О, сейчас зло... Лучше подков. По нарисую. О, Владимир Владимирович, но я же не вас имел в виду. Аркаджа! Что? Я тебя не слышу! О -о. Я, говорю, я говорю, я тебя долго не верну! Сам такой! Займись! Блин, почему я веду себя как всегда? <смех> вот в том-то и дело. Что, как Куда? А ей что понравилось? Что она делает? Она хочет вернуть билет? Она хочет повторить. Что произошло? Я Где все? Где Салим? За джинсы. Ее мужа Салим зовут? <свят> У него такое имя, как будто его не стоит искать. <свят> Кто-то это мне а, нападает. Да, охуенная идея. А, так, так же выглядят твои пальцы, если вспомнить, как ты в КС играешь. <свят> это похоже на мяч. <свят> Они что? Разлили здесь кофе? Они же не отмоют. А, это просто кровь, все нормально. <свят> <свят> Нет, я пощупал игру пальчиками. Это кофе, не отмоешь, а кровь. Блин, да это Дэвид, да, это что там? Вода, тряпка, и все нормально. И на ощупь она приятная. Я надеюсь, а не... она будет пугать мою сущность в виде гномика. Ну, Давай посмотрим, сразу. что там на улице. О-о-о, господи, когда переиграл в Бравл Старс. Сука. Жиза, блять, когда я пошел в этот лагерь, я скачал себе Бравл Старс, чтобы мне не было скучно. До чего докатился моя жизнь? Сука. Останови меня, пожалуйста Я думал, это невозможно Я просто отчаянно пытаюсь это открыть И куда нам надо? Опа, следы Судя по моим данным Он весит примерно 75 килограмм У него три кредита Два раза был женат И кажется, он недавно обоссал свой левый ботинок это что, это, это тени, это, что, это, это тени? тени людей, как в метро. Блять, а... что? А, нет, это просто... Наши фантазии головные бывают очень прикольные. кстати, тени одного долбоёба. Я не по... это что это? Почему, почему ты все нюхаешь, чё, Почему ты все нюхаешь? Из я подумал, это дорожки. Как будто здесь пытаются меня напугать, но... Блять. Ну не ну, ты не бьёшься, ладно, да все, я, я, я не буду себе комментировать О, uh, очищаю себя боевой женщиной с боевой вагиной. Но упасть нельзя, не ссы. А, Отлично. Блядь, <*ть>, спасибо, нахуй упасть нельзя, гандон, я жопу сломал, бля. А -а -а! о, вау. А, это глюк. А я подумал, новая локация, это глюк, ты смотри. Слушай, я бы здесь остался жить. Несмотря на то, что когда я в глюке ел бы картошку фри, на самом деле я бы наслаждался сухими червяками. Или когда, скажем, я пытался на кранной ванной настроить горячую воду, я бы в реальности теребил ищи гуля, но меня такой расклад устраивает. Что с тобой, гавдюк мелкий, обосрался, да? Тебе бомбу разминировать надо, поэтому плачешь, да? Он размыт, ты что, не видишь? А что произошло? Да. Где она? Ты Алло. Ты его вдавила в пол. Что случилось? На, возьми мартышку, она тебе напоминает об отце. Ооо, я поплыла. Я алкоголичка я, плаваю, я, я бухаю. Блядь, я, в... я же мать! Я же мать! И могу быстрее бухать! Вот с собой я поменяю это на алкоголь. Я его слышу. Сердце материнское подсказывает, что он где-то рядом кого его? Ребенка. на фоне! Ёбаный рот! Ты так быстро вырос! <свят> и хули тебе шапки в утробе? <свят> Ой, как здесь тепло и светло и хорошо. Что здесь надо сделать? А, скорее всего... О! Это же Эйфелева башня. Понял? Это Эйфелева. Эйфелева башня. Съел пес. Он, сука, наконец-то спустя... <свят> Одну серию выучил, что такое эльфилевая, эльфилевая башня. Во, выучил. Я тоже выучил, я просто повторяю. Так что познание дает свое дело. С первого раза, надо же. Не как обычно. Мне послышалось, или ты только что издавал звуки уёбка? <сёк> У меня <сёк> начинают каминеть и стучать яички. Вот там ушло налево, что это? <сёк> а, своя актерская игра ушла налево. <сёк> я не, не, не, мне реально пока... <сёк> <сёк> Блять. А это когда знаешь, тебе друг не умеет шутить, это такое твое мастерское умение ушло куда-то налево. Казалось, ты что Ну вот реально, ты все и сказал, реально показалось. Ну показалось, да. Что за звуки? Имя этого алкоголика, который здесь живет. Почему я спотыкался об его сосательной штуке? Жаги, ты не слышишь, что с шаги? Да я все слышу. Алладин, прошу, предъяви, накажи всех друга. Я дрочил Аладдина. Здесь ходить тяну. Блять, теребил лампу Аладдина, Блять, Теперь думаешь, что я тебе говорил. Блять, Что? Ты что нахуй? Я не знаю. Лампочка с датчиком движения, блин. Почему у них здесь высокие технологии? Что за... Ты слышишь шаги? Я слышал эти шаги. Я буду представлять, что где-то здесь бегает маленький Микки Маус. Ненавижу Микки Мауса, ненавижу Микки Мауса. Не Ёбаная смей так говорить про Микки Мауса, он подарил мне замечательную детскую травму. Блять, что делать? Я, например, пытаюсь создавать... Как мыши пытаются спасти других мышей. Классная травма. Праздничное настроение. Ебать, даже я пересрался в этот момент, что думал, что что-то упало у меня, блять, я думал, что у меня опять соседи что-то ломают, что-то выкидывают, а в итоге это просто, блять, нахуй банка. Бать, буду... празднично встала, я так и знал, я чувствовал, серьезно. А! Что? Пальцы поджог придурок. И где Благодарь. этот таинственный еблан? Скинул бочку и убежал, почему я тут нету? Мы просто возмужали, брат. Он не ожидал, что мы за ним пойдем. Блять, это моя деньга. Это не страшно, но я помню... Стоп-гейм, помню, кек, помню, они выкладывали. Там такой же момент, только там уже... Этот... Кунгуров испугался, вот кто знает Я думаю, тебе стоит против... Не, пожалуйста, заткнись, вообще не туда, ты меня запутал окончательно. Если ты такой умный, то хули ты такой тупой. Нам сюда, блять, смотри, мы здесь. Что дивный такой, а? Он идет! Ой, он идет, он идет! Он идет! Нам страшно, нам страшно. Мне страшно, Я надеюсь, что на моем камне подскользнется, блин. А! Кулитореж, дай мне сосредоточиться. Шо, блядь, почему? Что с тобой? Я хочу как и не как хоти одновременно. Как это вообще возможно по природе? Как научиться, как это за пять минут? Смотреть онлайн, YouTube. Ой, бля. Сначала мужа забрали, потом свет забрали. Что дальше, а? Фонарь у меня скоммунизите? Заберут лампу. А на каких основаниях это? Хочется узнать. И что это за землетрясение, бля? Оно должно меня пугать? Там что, соседи сверху Джаст Дэнс купили? Ну ты хотя бы подыграй игре, хотя бы. Ну подыграй игре, ну испугайся хотя бы боже, эта игра такая страшная. Она меня убивает чего нахре? Это знаешь, такая карма, блядь, все и все было сделано. Эй, Тарзан, ты любишь пармезан? О, что у меня между Это моя Вот это у ангел. Вот это днище. А, я хожу страшнее, чем эти гуль, я тебе говорю, ты посмотри на это пушишь. Еще это жопа длинная. Это яйца. Это баба с яйцами, я понял. Смотри, тут дверь как у Навального. Что с этим мужчиной? А, -а, -а, -а ты смотри, он на растяжке. Да, я вижу. Правда, не на такой опасной растяжке, как у Ван Дамма, но тоже довольно опасный. Опа, немножко акробатики. Мы вскрываем эту гробницу этого Неда Тутанхамона. Не бойся, я обезврежу все красиво. Мое второе имя сапер. Правда, первое хуёвый, так что лучше тебе помолиться. А паники-то было. Дебил. Это все нормально. И вот сюда заходишь красиво. Можно было нормальный мурлок такой. Не, братан, я так не могу, я не могу бессердечно. Серьезно, так просто? Я думал, это будет какая-то голова. Ну что, ты готов? Нет. Там уёба какая-то прошла. Возможно, это была жирная крыса, но если даже так, я уверен, что я ее не одолею, я свои силы знаю. Божецкий, как здесь темно? Здесь с закрытыми глазами светлее темно. Я даже не хочу выяснять, что это за медуза горлона была. Хоть посмотри, твою мать, что за бег? Аркаша, навряд ли это Санта-Клаус с новогодними подарками. Этот проход явно не... Ну, не знаю, в ра разных мифологиях Санта-Клаус или даже ну, э, Дед Мороз по-разному выглядит, так что не надо. Рассчитан для толстой задницы. О. Это было немножко дерзко. Ага. И грубо, но вроде как нас не услышали. А там что? Что за дверь? Зачем здесь замок? Кому? Я понял. Я понял. Зачем здесь замок? Вопрос отпал. Главное, что тут очень понятно Слушай, меня радует твоя скорость мышления в таких моментах. Слушай, когда речь идет о спасении задницы, мой мозг даже не думает. У меня задница включается просто на автопилоте все происходит. Я вижу больше ничего, чем что-то. Ой. Опа. Что, блять? Очень приятный пенис. Можно нам как-то пройти туда, молодой мерзость? Нам надо мимо вашего чудесного пениса пройти. уже, давай, сука! Что? Что? Да что? Да что? Тебе страшно, тупица! А, микроинсульт, все нормально? Беги! Зачем бежать? Все же хорошо. Ну не беги, ладно, заебал. Назови мне хоть одну причину, из-за которой я должен... Тихонько иди охренеть каких тут ну достаточно я как будто в общежитии с плохой консьержкой сейчас Какие? только у тебя дофига студентов фиговых и консьержка фиговая тоже и уродливые некрасивые морщинистые задницы они мне будут сниться во влажных снах естественно море там двое третьего избивают по приколу да! Он подозрительный. Он что-то унюхал! Он начал тиктоки токи О, так вот та самая головоломка. Нахер тазгиди. Да. А как это работает? И где тут тачскрин? Они не рабочие, сейчас по-любому нужно будет найти символ. А, Механизм тут крутится. Что, мне звонят, погоди. Алло? Алло? Я пиццу заказывал 4 часа назад, ты что там, охерели? В смысле, да, вы не можете найти, я же сказала пустыня, Алжир! Подвал, снизу, монстры, проход, 2 метра, подземелья, ну чё, непонятно, Две минуты жду, да что такое? Чем глубже я иду, тем меньше мне не страшно. Опа, на опач. Что-то за место ублюдское. И зачем оно было создано? Где здесь троллейбусная остановка? Я хочу отсюда съебаться. ой ой блядь. блядь. Не тут. Что он сказал? Хардроп ми. Скажи, пожалуйста, что ты водитель троллейбушек. Как же стрёмное место. Да, Бля, тогда знаешь, половина гробовщиков такие... Мы говорим вот так, и нас не ехал я, непонятно. Не могу представить, что меня может больше пугать, чем это место. Ну, разве что парикмахер-стажёр. Да, допустим. Что это за электропопоковырятели? Представь, что просто вешалки. Какие нахрен вешалки? Вешалка! Ты просто вешалка! Это просто! Это просто вешалка! Я ненавижу этих блядей и всех их сыновей. Слушай, я сейчас попытаюсь спасти этого бедолагу. Сделаю это быстро, но без гарантий. Не-не-не... Я ощущаю давление со стороны... Не говори, что он меня заметил! Ты готов? Я что, похож на пациента? Я вот тут спрячусь. А, да сел хорошо, говно. Выли да. ты меня так агрессивно спортом заниматься, заставляешь гнида. Ты что? Диарея! Что он там делает? Тупица этот. У тебя подписка на мозг закончилась, что ли? Он застрял там. Он хочет туда. Ну, короче, дальше как-то сам, брат. Я сделал все, что... Все, все мы полномочия, все. На этом нормально. Все. Заканчиваем. Было в моих силах. А, он уже... А! В смысле? Я видел его пенис. Привет, друзья. Это была Амнезия. Реберт. Амнезия. Спасибо за просмотр. Здесь был грёбаный Мормок. Увидимся с вами в следующую... Извините, я чуть не оговорился. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Музочек нормальная. Короче, видосик прикольный. Но Амнезия вышла так... Четыре-пять месяцев назад, ну как, уже очень давно Ну, мормок такой говорит, ааа, ты думаешь, что меня что-то напугает, а сейчас вот И, короче, выпускает этот видос Кому понравилось, сначала лайк вверх, подписывайся на канал, игрушка была прикольная, но в конце уже что-то такое уже, Все. Вода водой, а вода, вода по расписанию Так что вот, всем спасибо, всем удачи и пока-пока